И всем снова очередное здорово, с вами я еще раз, Фанек на связи. И сегодня мы с вами продолжаем, точнее сейчас мы с вами продолжаем проходить Saints Row 2 Powered by GameSpy, игра шпиона или шпион через вашу Polish Incorporated THQ Havoc Bing Video. Загруз на 90% и на 100%. Так, тут э, окей. Тут продолжаем тут эту игру. Saints Row 2. Мы с вами победили, кстати, этого из Summit. Э, Одевайтесь здесь. Так, майки. Э, майки. Ничего же. Футболк номер один или короткий. Так, нет. Ладно, пофиг. Ничего. Пускай будет на, сверху нижняя часть тела, э, нижнее белье, так штаны, ничего, пускай будет ничего, ну и все костюмы, одежда, ну снять всю одежду, э, э, да нет, ладно, эскейп, на далее подкинь гардероб, дам, так стоп, так а где я, где я, где же я? Тут это ваш тайник, здесь будут заработаны вам деньги, а также поспать от района. Е взять 8000 тысяч накапало, нифига себе восьмерочка. Это ваш оружейный тайник, вооружать здесь для продолжения нажмите на Escape на Е. Так рукопашный бой, это это это это эм. Возьмем, пожалуй, мы с вами, ребята, мачета. Хотелось бы мне с Мачете побегать. Выбрать и назад. Ну да, покиньте уже интоник. Так. Мачете. Эм, так, на. Свиндл, Денвиль, Денвиль, Денвиль, Саммиди, Денвиль, Самди, варисиди ла фурера Денвиль. Простой стилэтто, самди Суперо... супер район. Или Кеншин, не, Суперайор. Возьму вот этот, пожалуй, вернуть в машину, вот. И вот тут вот на Е сядем, так, и куда, так. Сейчас так, надо подумать, куда бы нам... не сюда мы здесь, дети, самиди, де миссия на эту миссию детей, самиди, де. так. Это миссия тут, святые, еще братство стилологи, братство миссии, святые, стрит, стрит это крепость, так, сюда бежим, сюда... По... А, нет, точно. У нас же и тут есть миссия Ройна в первом делом Вот вот первым делом вот сюда, конечно же. А потом на цифру К1 можно. Так, извините, я правша, поэтому я только правой рукой все умею делать нормально. А машинка-то быстрая. САС. Ну, да. Немножко, короче, миссии, может быть, задание второстепенных важности поделаем машинка просто очень быстрая, очень резкая, как в Петербурге и это не именно не лаги не фризы это просто машина очень резкая и очень дерзкая Шивингтон район Шивингтон тут может только миллиметражом, миллиметражная. Я бы на самом деле назову сантиметраж, ну не, ну миллиметражно, миллиметраж, миллиметражики, миллиметражно надо один авторитет, одну очку авторитета есть, поэтому, собственно, почему бы и нет? Миллиметраж. Миллиметраж. Ну и вчера что за идеально помню <laughs> Не понял вообще нифига. Не помню, но. Лучше бы об этом забыть, конечно же, было бы. Вот когда мне не нужно, чтобы лимузин был, а он тут, как тут когда мне нужно чтобы найти его точнее его нету они union square Ну чё, я водить не умею, ага. Ну и не жалуюсь на это. Я водить не умею, ну и не жалуюсь на то, что водить не умею. Пусть водители жалуются, другие, которые водить умеют. Жалуются на меня. Ага. Нубхилл, Нубский район, Нубские горы. Ай, -м. Мистер Лейн Клин Бека проституция. Сильнее, сильнее. Uh -huh. <смех> ну то что Ну просто тут выполняем, ага. Отлично, шелунешка. <смех> ну вот сюда, так им помогай. Мелицей сманит тебе потом... Спасибо, не скажешь даже. Так, 8 8900, 8609. Так. А, 18 тысяч надо. Ну да, уверен. А в третий Сейнс можно было бы, можно было свою сексуальность эм, у девушки качать. Это груди отращивать у мужика можно было его, братана нашу мелкого отращивать. Хотя он нифига не мелкий, он ого-го какой. Огромный. Начать миссию Ройн! Ой, извините. Алло. Сейчас, извините. Какой оператор нафиг?